Уважаемые коллеги, да, вопрос безопасности стоит ребром. Когда вопрос стоит ребром, его нельзя ни отдвинуть в сторону, ни отложить. Его придется решать. На Западе уже НАТО практически в сердцевине российской и русской цивилизации. Я давно вас всех призывал официально заявить, что мы не допустим продвижения НАТО ни на Украине, ни в Прибалтике. Тогда нас не услышат. Я полностью поддерживаю тот, по сути дела, ультиматум, который обнародовал Путин. Но любой ультиматум должен знать, что если вам откажут, вы должны принять следующие 3-4 шага. Чтобы их принимать, нужна максимальная консолидация общества, отмобилизация всех политических сил и ресурсов и понимать последствия ваших следующих шагов. На мой взгляд, они продуманы, в том числе и военно-политическим руководством, но я настаиваю на том, чтобы мы вместе собрались и определились, что делать дальше. Здесь не должно быть никакого разнобоя. Я давно призывал президента максимально поддержать леопатриотические силы. У нас в гостях было 132 делегации со всего света. Все нас поддержали и по Крыму, и Севастополю, и Донбассу, и по внешней политике. Но, к сожалению, левые по-прежнему преследуются. Наш коллега Харжан сидит в Приднестрове третий год в тюрьме. Наше народное хозяйство по-прежнему саблинско-полихатовская шайка преследует вместе с судами и прокурорами. Наши активисты по-прежнему преследуются, в том числе и правоохранительными органами. Это абсолютно недопустимо. Моя консультация с президентом по ходу этих событий в Казахстане свидетельствует о том, что он дал необходимые распоряжения. Я прошу и руководство «Единой России» и администрации выполнить эти распоряжения. Но для нас всех становится очень остой проблемой ситуации в Казахстане. Мне пришлось там проводить крупные военные учения, выступать перед лидерами всех азиатских партий, перед школой Назарбаева, где учились талантливые и грамотные ребята, и все мои друзья и коллеги хорошо знают Казахстан. Кашин там служил, вот, и я, и мои друзья принимали первых беженцев. Целые крупные строительные подразделения вынуждены были покидать Казахстан. Вдумайтесь, идут каникулы, благое новогоднее настроение. В Казахстане 225 убитых, 4,5 тысячи раненых, 10 тысяч арестованных. И еще далеко не все успокоилось. Я когда посмотрел на поведение так, я понял, или мы немедленно поможем силами миротворцев ДКБ, или через сутки эта страна развалится, потому что в 12 крупных городов вспыхнули одновременно. Коллеги, протесты, прошу внимания, а... выступает руководитель фракции. не просто послушать. протесты, а по сути дела бандиты, Мародеры и преступники решили захватить власть. Все настолько грамотно и организованно действовали, что я был поражен, почему силовые ведомства, ни наши, ни казахстанские, не предупредили такого рода воровства. На мой взгляд, наш эфир довольно подробно показывал миротворческие усилия, но они не сказали о главном. Главное заключается в нищете, русофобии, национализме и униженности. 44% населения Казахстана ответили, что им денег хватает только на еду. Минимальный прожиточный, минимальный прожиточный уровень тысяч триста в два раза меньше, чем у нас, хотя у нас тоже он, по сути дела, нищенский. И Ваш отказ принять наше предложение ввести прожиточное имя 25 тысяч абсолютно необоснованно. Нам придется это решение принимать быстро и своевременно. Но что касается русофобии и национализма, он там достиг невиданных размеров, ни одной передачи, ни одного серьезного обсуждения, ни здесь и так далее. Мы вместе с ними поднимали целину, одерживали победу, прорывались в космос. Мы на тех просторах никогда с казахами не сталкивались, никогда в истории. Казахстан 130 лет по частям ступал под дрань великой русской державы, только потому, что в медуусобных войнах половину истребили. Мы все сделали, чтобы оборонить и защитить. В ответ, мне казался, Назарбаев более дальновидный политик, когда погнали всех русских, стали вводить латыницу, я с ними встречал и сказал, что вы делаете? Латыница для тех, кто говорит на русском языке, не неприемлема ни с какой точки зрения. Это изменение мировоззрения, духовного строя и философии жизни. Там было 6,5 тысяч русских, почти столько казаков. Был миллион немцев, почти все сбежали. Было 900 тысяч украинцев, почти все сбежали. Чуть меньше было белоруспы и татар, почти все сбежали. Почему мы сейчас, когда обстановка так обострилась, не ставим официально эту проблему? Мы должны спокойно ее решить. Байконур надо охранять. Там наш лучший завод по производству оружейного плутония, всю нефть и газ отдали англосаксам, голландцам, французам и все урановые рудники, хотя мы их разрабатывали, мы их освадовали и мы добывали. Никакого основания нет, сейчас спокойно надо сесть и грамотно. Я посмотрел, правительство, ни одного русского не было, сейчас, по-моему, одного взяли. Каким образом там может человек молодой развиваться и добиваться чего-то будущего в жизни, если нет никакой перспективы для элементарного продвижения? Есть культурная автономия, есть другие формы. Давайте принимать эти решения. Я еще раз вам заявляю, что 2024 год не будет спокойным. Я говорил открыто президенту, три часа его администрации, Мишустину. Почему он не может быть спокойным и хорошим с этой экономикой, с этим бюджетом? с этим отношением к людям, с этой минималкой, с этой пенсионной реформой, которую немедленно надо отменять, с этой наукой, с этой образованием и так далее. Президент провел блестящее слушание, связ... Госсовет по науке. Но напоминаю вам, великой страной можно называться при одном условии, если у вас есть великая наука, великая история и великая культура, если вы самодостаточны, у нас на фундаментальную науку 0,2%. На такую науку 0,8%, 1%. Стратим в 5 раз меньше, чем СССР, в 3 раза меньше, чем Китай, и в 5 раз меньше, чем Япония или Южная Корея. Никогда у вас ничего не будет, если вы технологически отстаете и для вас цифровизация обернется огромной бедой. Поэтому нам и на этом направлении надо принимать решения. Я без смены курса новой финансовой, экономической политики не обойтись. Обращаюсь к председателю Думы. Слава Викторович, Вы в предыдущем составе многое сделали для того, чтобы в этом зале обсуждались ключевые проблемы. Почему нам не продолжить эту традицию? Нам внесли наша команда, коломейцев, он положил на стол бюджет развития. Кашин, с наукой отработал во всех деталях. Три выдающиеся программы э, продовольственной безопасности, без них не решить эти проблемы. Сейчас Астанина многое делает по детству все остальное. Почему нам не собраться и не обсудить эти важнейшие проблемы? Ведь два способа есть решения. Или обсудить и искать лучшее, для этого парламент существует, или закручивать гайки. попросил Коломейцева, собрал законы Клишеса и Крашенинского. 22 закона, 18, которые затягивают э, петлю на шею почти у всех, кому не нужны. Объясняю Крашениннику, он, мне кажется, вменяемый человек. Россия существовала как сильное государство при одном условии. Если была умная, сильная, волевая, вертикальная власть, начиная с государя, и все формы коллективной жизни, даже злой помещик не вмешивался в решение крестьянской общины. Даже Петру Великому не удалось ни одного беглого вернуть с Дону, хотя он издаст специальный указ, и издал после того, как помещики Курской области пожаловались туда убежали. Казачий круг Донской заседал сутки и ответил одной фразой Петру. Беглых с Дону выдачи нет, никого не отдали. Вы сейчас тащили новый закон и разрушаете всю систему горизонтального управления обратной связи, без которой не может жить государство многонациональное. Это и традиции культурные, исторические русского народа, татаринского, мусульман и прочих. Мы обязаны с этим считаться. А вы и тут рот затыкаете, и никому развиваться. Без народных предприятий, без коллективной воли, без желания выжить, без умения работать нельзя ничего поднять на свете. Вы в деревню притащили агрохолдинги, для женщин не осталось никакой работы в деревне. А теперь принесли закон, по которому ликвидируете все формы коллективной работы. За справкой за 550 километров придется ехать. Операция дестабилизации. Я вам в прошлый раз ее намекнул, сказал. Я сейчас вам повторю, в чем смысл операции дестабилизации. Три закона сломали СССР. Это закон о приоритете законов России над союзными декларациями, закон о свободной торговле и закон о свободе цен. И страны не стало. Вот за последнее время. По сути дела по колониальной схеме заложен бюджет. Поднимаем цены, обираем граждан, обогащаем олигархию, торгуем сырьем и ничего не даем на высокотехнологический производство. И отсюда и население бежит из страны и умирает. Второе, социальная программа. Кто дал президенту эти данные о том, что у нас социально-ориентированный бюджет из 14 статей, 9 урезаны, все социальные, на 670 миллиардов, включая здравоохранение и фармацевтику. Это неправда. Я слушал ее полностью выступление на большой пресс-конференции. Распродажа золота. За два года добыли 600 тонн золота и все спустили в иностранные банки. Где вы такое видели? Тогда разберитесь, почему мупы и гупы. У убеждал вас, не отдавайте в руки очередному участнику, чем будет управлять мэр каким. А еще одна минута, я заканчиваю. Чем будет мэр управлять, да, брать, он не м -м. может управлять, если ни электричество, ни канализация, ни трамвай, ни коммуналка ему не подчиняются. Вы сами закладываете те беспорядки, которые только что прополыхали во всех областных центрах Казахстана, если посмотреть разгром политической системы. Ну какая трехневка, какой дистант, какое это самое надомничество? Ведь это уничтожение политической системы. И тогда кто будет этим заниматься? Очередные упыри, очередные олигархи, очередные набобы, очередные националисты, мы же живем совсем в другой стране. Ни одного нормального закона, жизнедеятельности, которым строилась тысячелетняя держава. Не действует. И уникальный советский опыт. Мы входим в столетие, столетие СССР, столетие пионерии. Если мы оттолкнемся от всей толщи и возьмем все лучшее из этого, мы в состоянии выйти из кризиса и отбить и натовцев, и кого угодно. Но надо этим заниматься профессионально и грамотно. Мы готовы и призываем вас к полноценному и конструктивному диалогу.